Так, я с братаном пришел. Деньги. А просто набьют морду, потому что, ну просто взяли и набили. 90 мне, 10 тебе. Красавчик, а. Тоже бесплатно. бесплатно? Тоже бесплатно. Мудак конченый. Вот это вот поворот. Тоже еще один черт себе. Ну, братан тогда держись. По случаю поднялся, скажем так. Латарский вариант. Да. Давай мы лучше с собой проект пользуемся в Казани, а? Наш сериал под названием «Бизнес-акселератор» набирает обороты. Мы хотели снять несколько серий, рассказать ну, про то, как мы отбираем наших будущих партнеров. А тут один за одним какие-то интересные, прям невероятные заявки от ребят, которым требуется финансирование. Сегодня мы приехали в Тату-студию. Я любитель входных групп, эксперт, можно сказать. Кто-то по кухням, кто-то по женщинам, я по входным группам. Вот слабая входная группа, согласитесь. То есть вот эта вот вывеска... Вот, вот Можете прямо сейчас притормозиться, нажать на паузу и написать. Вы что-нибудь что здесь понимаете, что здесь написано вообще? Вот, вот так вот близко. Здесь расстояние 5 метров. Я отойду на 20, там вообще ничего не будет. Это к вашему вопросу. Какая у вас вывеска? Как ее можно увидеть, читать? А тут так ничего вроде. Привет, мужик. Здравствуйте. Тебя как зовут? Андрей. Ты тату-мастер. В прошлом. И типа сейчас поднялся? Сейчас поднялся. И типа хочешь качнуть бизнес? Хочу. План такой, времени мало, uh -huh. коротко показываешь, что из себя представляет этот бизнес, дальше рассказываешь об экономике, uh -huh. и мы с нашими зрителями принимаем решение, вкладывать сюда бабки или нет. Хотя я вот по-прежнему считаю, что инвестировать де деньги инвестору именно, который хочет быть пассивным, в человеческий капитал вообще слабая позиция. Ну сбрыкнет Андрей, скажет, слушай. Я ничего не хочу больше, и все, и привет. Ну что ты там, кулер заберешь, что ли, Ну, смешно. Хотя риск благородное дело, и предприниматели, и все д'Артаньяны, правда? Давайте, поехали. Тебе сейчас включаем микрофон и делаем обзорную экскурсию по твоему тату-салону. Так, тебе сколько лет? 25. Давно занимаешься этим мяницем? 5 лет. В смысле, 5 лет ты владеешь вот этим статусом? Да, я Недавно сделали большой вот этот апгрейд, а до этого он выглядел совсем иначе. Слушай, у тебя вот, ну, вот это вот питон какой-то желтый, Питон-альбинос. Да? Ну, вот это вот змея уже вывозят. Да, здесь у нас еще есть одежда, которую мы сами делаем. Это наш мерч Калашников Тату Family. Есть вот такая татарская. А Паук, ед. Вот здесь его с этой стороны видно, можешь смотреть вот с этой. Вот так можно смотреть. Да, да. Ну, воробья не сожрет. Воробья не сожрет, но мышку один раз маленькую съел. Ну, вот здесь круто оформлено. Ты делаешь мерчуху, Да. Я вижу. Да, да, да мы ее продаем и разыгрываем. Есть разные вот эти три но У тебя инстаграм, варианта. да? Да, у нас инстаграм, сайт, все, Разкачено? у нас есть тикток, телеграм-канал, да, инстаграм 30 тысяч подписчиков. Нормально. Это? Это тоже каллиграфию, расписали битву, подарили клиентам. Это мы помните снимали Самата, аборит, э, у него колено <свист> он Твоё делает. Же? Да в твои А да. да <свист> подойдет, подойдет. Такой, так, я с братаном пришел. <свист> да, не пугай никого здесь. Так, еще у нас в общем клиенты. Короче, ты любитель вот этих вот. Я да, так... мне очень нравится. Я купил ее в соусницу, вот в такой. Ну, понятно. Ты, ты тебе нравится и это еще и на работе, да? Постоянно а она крутой? популярнее всех нас, постоянно все клиенты снимают Instagram. Я сейчас я тоже сниму Instagram. говорить. Есть у нас еда, потому что сеансы длительные у людей. Пошли, бывает, короче. По ты часов. мне не будешь рассказывать какой-то крутой, ты мне быстро а, покажешь да, свой тут салон. Зона ожидания. И рассказываешь экономику. Зона ожидания там же нет? Здесь нет, вот ботинки нет. грязные твоих наверное, сотрудников Да. А? Да. Это зона ожидания клиентов. Это же по-моему ботинки грязные твоих сотрудников. Да. Рабочая зона. Фото зона. Здесь работать. Вы не против, мы поснимаем, ребят. Нормально. Разработают ребята, здесь мы фотографируем работу уже. Подожди, время 9.20, это вот клиенты? Мы просили 5? пораньше. А, чтобы здесь движуха была? Да. Красавчика. И подумал раз, во-вторых, честно сказал, два. А сколько у тебя рабочих мест? Семь. Здесь и на втором адресе. Семь тату-мастеров, да? У нас тату-мастеров больше. Некоторые мастера совмещают... С ну, понятно, они местом. из одного салона в другой. Да, подводные... Салоны генерят... А, Нет, только, им, твоих... только в моем... У них они на контракте работают, они не могут где-то еще работать. А у тебя все мастера работают только у тебя? Да. Я просто слышал, что тату-мастера бегают по тату-салонам, а тату-салоны это такие большие воронки продаж, куда просто падают клиенты, они там лиды генерят, да? Ну, мы с такими пытались работать, но они безответственные, в основном люди. Ты Поэтому... загружаешь 7 мастеров ежедневно? Да, стоп. один клиент в где-нибудь 100% есть. Круто. Можно где-нибудь полазить, посмотреть, чтобы вот, ну, там, понять, сколько стоит э, что-то сделать, там какая-то экономика? Да, а, что именно про оборудование сказать или про цены татуировки? Ну вот про стоимость. И Минимальная времени. стоимость у нас 3000 рублей, средняя стоимость, средний чек 5000 рублей. Сеанс длительностью 6-7 часов 10 тысяч рублей. Ну как недорого, себя портить как недорого, что? Я, я, я себе по дуре нанес татуху, честно на говоря. плече у вас, да, да, да. да. я его ввожу, да. все хожу. У нас тоже есть лазер для удаления здесь, да. можем вам стрельнуть. В, в одном, в другом да, да. да Нормально, в принципе, бизнес, то есть у тебя здесь семь мастеров. Да, у нас два адреса, еще второй на Волково. Там четыре рабочих места. Пошли в тарзов. Здесь расходники у нас, компьютер, печать. Здесь тоже э, тату-мастера, да, да? тут получается три рабочих места, это четвертое удаление. У -у -у. Удаляем татуировки. А сколько стоит удалить а -у -у. татуировку, которую ты делал 7 часов? Ну, это будет, наверное, 1040 50 А она сколько стоило? Может, 1010. Вот теперь вы понимаете, да, нюансы? Ну, удалять еще намного больнее. А там что? Там у нас пирсинг. Дырки что делаете? Да-да-да, все делаем. Можно любой пирсинг сделать вообще. Вот нам Рат расскажет, он пирсер. Не, пирсинг. мы слушать не будем, потому а. что у нас же влог, э, ну, серии серия «Акселератор», мы а. не разбираем бизнес. А. Мы а. просто смотрим, мы приходим в гости, а. э, смотрим, что у тебя за действие. Я вижу, у тебя очень круто. Вот Спасибо. из всего, я отвечаю тебе очень круто. Вот прям очень круто. Я дизайн рисовал полностью, все, мы пол даже разбирали, до проводки Это все. арендная у тебя? Да, к сожалению. Да, почему, к сожалению? Ну, ничего страшного, это не чужое твое, пока ты платишь аренду, никто тебя не толпит. Да, у нас договор. Да, я к тому, что многие вообще предприниматели стремятся и говорят, блин, надо купить свое, а это вообще не факт. Сейчас аренда выгоднее, чем купить. Вот ты просто, ты же умный парень, посчитай. Стоимость такого помещения, здесь сколько квадратов? 150. А, 150, здесь 10? 110. 110? Очень классно сделано. 110 квадратных метров, вот в этом месте, вот так вот на первом этаже, ну, будет стоить, я думаю, в районе двадцатки, восемнадцать миллионов. А мне он, может он. быть. Ну, ты не знаешь? Не уточнял. Ну, я тебе могу сказать. На пять лет раздели сколько ты будешь платить. и у тебя получится, что там, там, там арифметика простая, покупать не надо, потому что, ну, ну ладно, это другая история. Это все бесплатно. Это вообще все бесплатно. Че чупа чупсы? Да, не забиваешься, значит. Слушайте, вот, блин, молодец, красавчик. 25 лет, 25 же? 25. А вот шарик, да? Я же говорю предпринимателям, не жадничайте для своих клиентов. Ну Сколько стоит этот Чупа-Чупс? 80 рублей, наверное, стоит. Ну, 18. Не... А, да, 18. Я просто не ехали, не 18 рублей. Слушай, ну приятно, проходишь. А что такое? А это Чупа-Чупс вам. Держи. Раз, все, взял, первый контакт есть, все. Ну, уже по-другому. Это что такое? Это круассан. Тоже бесплатно? Тоже бесплатно. Не успел по завтраку, приходи. Ну, сколько он? 30 рублей, наверное, стоит, да? Да, где-то так. Ну чай кофе уж вообще там. -то. Напитки тоже газированные есть. Тоже бесплатно. Бесплатные. Тоже бесплатно. Честное слово, бесплатно. Ну, братан, да держись. Это для Лехи, это для Михи. Младший, это тебе, Ну и мне тогда. Модераторов раздать еще. Так это я им говорю. Ой, ладно, ну классно. Я, банка стоит 80 рублей точно. За 34. А, блин, я все по заправкам. Я, ж все, я, ну, говоря, я же все, я, честно говоря, в магазине. Я оптом покупаю просто дешевле. Красавчика, блин. Так, ты... То есть мне, мне кажется, что ты очень интересный человек. У тебя, ну, подход, конечно, такой интересный. Для чего тебе нужны деньги? Сейчас самый главный вопрос, да? А, значит, что? Хочу... Здесь у нас в Казани все нормально. Если на улице подойдем, 10 человек спросим, они по-любому кто-то... 8 из них про нашу студию будут знать. С рекламой у нас все прекрасно, все хорошо в этом городе. Интересуют наши набережные Челны, Ульяновск, возможно. И очень сильно хочу заняться одеждой. Подожди, ты хочешь открыть тату-салон в другом городе? Да. Ну, открой, а в чем проблема? Денег нет. Ну, здесь все, что зарабатываем, вы сейчас увидите, же там, бумажки, отчеты. Все, что зарабатываем, все тратим. Я очень много, вот даже вот это все, оно постепенно появляется. Сейчас хотим делать летние коктейли еще, прохладительные напитки там со льдом, ледогенератор купить, то есть улучшаемся, улучшаемся. Давай так, у тебя выручка в Казани какая? Ну, миллион. Вот с одной точки? Да. С двух точек у тебя сколько выручки? А -а -а. Миллион триста. Вторая не такая раскрученная, 4 Четыре да? рабочих места, и мы там в основном места сдаем в аренду мастерам, которые приезжают к нам в город поработать. Угу. А прибыль сколько остается от этого бизнеса? Вы в, как, в какой процентовке работаете? А, с мастерами? Да. 50 на 50. При выручке там, миллион здесь, да. тебе остается твоя часть 500 тысяч, 100. на 500 тысяч ты платишь аренду. Расходники. Содержишь рецепцию, да, какие-то да, да. вещи, и остается тебе немного по факту. Примерно 100-120 тысяч, к сожалению. Почему, к сожалению? Тебе всего два. хочу. Да, это молодец, это, ну, на самом деле, вот опять, вот предприниматели, очень многие, ну, молодежь особенно, mm -hmm. да, это хочу, то хочу, все хочу. Веленваген хочу б, за 20, б, быстро, да. да хочу, то есть это, это же все, это все будет, это все будет, это как, ну, там, начать секс и сразу закончить, а сам процесс не менее интересен, да, то есть зачем вы бежите сразу там за результатом и думаете, блин, вот это хочу, то хочу, круто то, что у тебя вообще есть свое дело. Круто, что ты вообще уверенно разговариваешь, ты понимаешь вообще, о чем ты говоришь, и у тебя есть какие-то планы. Вот это классно. И когда вот, предприниматели очень часто вот многие спотыкаются на том, что начинают масштабироваться и на кон ставят все. Это, блин, настолько необдуманно. Он годами создавал какой-то микробизнес, чтобы его дальше-дальше растить. Он на кон ставит, играю на все. И просирает. Просирает все. Поэтому ты, конечно, молодец, что обратился бизнес акселератор ты хочешь сыграть не на свои, как я понимаю, но, mm. но, но блин, 120 штук – это кисло. Ну, то есть, на ну, что мы с тобой будем делить? Ну, вот по факту. <соспитут> а, ну, мы же вырастем, будем больше зарабатывать. Нет, вот смотри, вот это самая раскрученная у тебя точка. Да. <соспитут> <соспитут> которая 5 лет. Да. 5 лет через… Вот так она выглядит только год назад. У нас, видите, раньше были клиенты… У нас в интернете мы прям конфетка, а когда люди сюда приходили, мы стали замечать, что люди стали приходить платежеспособные, на помещение выглядело не очень хорошо. И сейчас там приходят э, очень платежеспособные клиенты. Но мы сейчас только учимся с ними работать, потому что все ребята... Я самый взрослый здесь, и все пытаются еще научиться работать с взрослыми платежеспособными людьми. Так что Нет, я, я, я... ценник может, может вырасти. Я не против, но вырастет он в 200. Ну, предположим, будешь, будет здесь прибыль 200 тысяч рублей. Меня ну, же да. не выручка интересует, ну, мне да. интересует да. прибыль. Ну, что мы с тобой будем делить? 200 тысяч? 50. Вам отдам, 150 – мои. Сфига это. <смех> так, <смех> <смех> здесь, здесь, тут тут вот еще это, ну, сейчас э, к тем ребятам, которые думают, участвовать в бизнес-акселераторе или нет. Вообще, если думаете, участвуйте, отправляйте заявку к нам на сайт. Вот еще аккаунт нашего акселератора. Там в шапке профиля есть э, переход на, сайт, на лендинг. Можно в описании этого блога перейти, там тоже будет. Э, Адрес нашего лендинга провалиться туда, заполнить анкетку. Тимур с вами свяжется. Тимур с тобой связался, да? Или Ландыш? Ландыш. Ага. И мы приедем. Поэтому, э, для меня, конечно, ну, всегда интересует... Ну, мы приезжаем, мы говорим, какая прибыль? Угу. Ну, то есть, это не по-хамски смотрел... по звучит. Я угу. ничего здесь, ну там, не пытаюсь никого отнять. Как, как ты хочешь делить? Ну, если вы что-то вложите, мы же начнем больше зарабатывать. Ты же реально больше зарабатываешь. Да, не, не вопрос. Как ты хочешь делить? Ну, это надо обсуждать, это, конечно, серьезная тема. Нет, тема серьезная. ты готов? Я... Честно, делить вот так, если такого... Как, 50 на 50? Может быть. А при этом ты готов вкладываться? А, свои средства да. какие-то, я готов душу отдать. Это, знаете, как вот э, э, э, ребята, которые возле моря живут, они так любят. Это море для тебя, эти чайки для тебя, это небо для тебя. Слушай, можешь хотя бы шашлычка пожрем. Ну, как-то вот, да. То есть это все понятно. Ты молодец, то что ты готов ложиться. Я вижу, что здесь реально у тебя все, ну там ты все здесь отполировал. Здесь круг. Идеально, спасибо. Но помимо того, что ты вложишь душу, ты деньгами готов подтвердить свои намерения? Я думаю, что вполне, если будет надо. По-любому будет надо. Если мы зарабатываем 50 на 50, значит складываемся так же, правильно? Нет? нет, подожди, ты же бесплатно работать не можешь. Ну, представляете, у тебя опыт, да? Ну, у да. тебя компетенция, у тебя бренд. И ты работаешь. Да. Я вообще приходить не буду. Мне обез... вообще да. не, не надо. надо. О, не надо. Вообще. Я заблокирую вообще. Вообще. Вы мне только денег дайте. Супна нам не было. Вообще все потрачу. Красавчики открытые, настоящие. Вот это вот настоящее предпринимание. Ну, это круто, реально. Блин, ну, я вот как считаю, да, это опять, если кто-то смотрит влог, когда к вам приходит будущий партнер, возможный инвестор, там, ну, капиталист, по факту, да, вы должны готовы быть. Вообще вы должны быть готовы к разговору ну от и до. Ну то есть вы должны в том числе уметь задавать вопросы, не стоять как мальчик, который отчитывается перед дядькой, который пришел такой скажет ну что там, сколько баблишка там будешь меня окружать. Ну то есть это сразу слабая позиция, над которой хочется доминировать еще и еще и больше больше человека закапывать. А ему уже потом не выкрутиться. Там либо конфликтная ситуация, либо ну ладно давай пока. Поэтому это, ну там, может быть, мы к вам придем. Может быть, да, скорее всего, мы к вам не придем, но к вам придет тот другой. Ну там, если вы занимаетесь бизнесом, у вас есть два пути. Либо вы бабки возьмете в банке, и на ком вам придется поставить достаточно много. Либо притащите инвестора. Инвестора может быть мама, брат, друг, сват, хоть кто. Вот посторонний человек. Да? Я вот Андрей вижу первый раз в жизни. Пять минут назад с ним познакомился. И, ну, то есть, и от этого статуса ничего не меняется. Просто пришел мама, пришел инвестор. Мама, он, оно. неважно, Пришел инвестор. Ты должен быть готов к разговору. Я предлагаю как? Я предлагаю вот такие вот условия. Ну там ты мне говоришь. Угу. Я говорю, слушай, а почему так? Ну то есть диалог, да? А почему да -да. ты считаешь, что именно так должно быть? У тебя должно быть, быть четкое, понятное объяснение, почему это должно быть вот так. При этом надо уметь слушать. Да? Я как инвестор хочу что? Я хочу ну, гарантии, я хочу безопасности. Ну то есть я вижу, что ты безопасный, я не вижу никаких гарантий, Ну и при этом я вижу ну, не очень большой привод. То есть да. ты говоришь, ну да, вот пять лет, ну да, вот то, да, все. Тут, наверное, правильнее будет сказать, что мы вот год в таком состоянии работаем. Вот когда это уже премиальное такое место, хорошее. До этого к нам приходили 18-летние люди, которые копили на ту пируску. Люди? 18 лет, которые приходили к вам. Ой-ой, он, наверное, с вами по-другому разговаривал, Я всегда таки был, кстати, я с так Ты говоришь, ну, там, привет, человек. Так что ты ж так не говоришь. Ты говоришь, хай, бро, там, или там, ну, там, привет, мужик, там, привет, Приходят такие же 18-летние клиенты. Но сейчас они в золоте и в, в клиентах. Как я вижу вообще партнерство да, для себя будущее. Так как вот мы ездим, тратим реально очень много времени. Очень. Я и смотрел. Да, Тимур, у меня руководитель этого проекта, мой партнер в этом проекте. Мы хотим а, вкладываться с людьми, которые готовы тоже вкладываться. Но я говорю: минимум, ваша инвестиция должна быть в будущий проект, в вашем масштабировании 10%. Если вы не верите в собственный успех, то почему я должен в него, в него поверить на 100%? Ну это логика, да? Без проблем, 10%. Это понятно, это самая минималка. Ты бежишь километр, я 100. То есть я согласен. Дальше я готов платить. У меня уже в голове более-менее формируется вот эта вот формула, это правило то что я должен платить человеку за то что он в принципе создал всю инициативу он обратился он является владельцем компании он носитель бренда он основатель он там владелец всех технологий ему за это надо платить за его работу за его созидание от 10 до 20 процентов 10 процентов безусловно от прибыли при любом результате 20 процентов если он подтвердит результат прибылью той, о которой обещал. Uh -huh. ну, то есть ты мне вот, если мы сейчас с тобой сядем, ты мне будешь рассказывать, сколько возможно мы будем зарабатывать. Yeah. Предположим, ты мне покажешь, скажешь, вот в Уфе мы будем с тобой зарабатывать 200 тысяч рублей чистой прибыли. Uh -huh. Я говорю, хорошо, Андрюх, не вопрос. Мы с тобой работаем э, 10 на 90, 90 мои, но ты получишь 20 процентов, да подожди ты секунду. Подождите, уметь слушать... Татарский вариант. Да, да. 90%. Подождите. А, простите. Еще раз, Я слушаю. Это жесткие переговоры, Надо быть готовым к жестким. Переговорам. Готов. Ты, ты готов, что тебе набьют, набьют морду, ты не обидишься. То есть тебя не изнасилуют, не а, унизят, а просто набьют морду, потому что, ну, просто взяли и набили, да? Еще раз. Инвестор чего хочет? Инвестор хочет прибыли. Хочет безопасности и хочет гарантии. Гарантий здесь никаких. Ну, в принципе, кроме тебя. Uh -huh. да, знаю, я тебя пять минут. Считаем, uh -huh. Гарантии нет. Дальше, я хочу безопасности. Ну, то есть, я вижу, что здесь есть уровень. Ну, то есть, надо присесть uh -huh. еще посмотреть твоих клиентов, посмотреть базу, uh -huh. посмотреть, как ты работаешь с базой. И, ну, там, выручки, все отчетности. Там. У тебя ИП наверняка uh -huh. здесь, да? Еще раз, мы вкладываем 90%, ты вкладываешь 10%. Uh -huh. Арифметически, по-честному, мы должны с тобой разделить. Ну, кто сколько положил, тот столько и забрал. Правильно? Uh -huh. Так-то да, правильно. Подожди, без, ну. То есть мы вот это вот очень важно. То есть, смотрите, да, либо нет. Потому что сейчас конкретно идет разговор. А, это уже конкретный нет, вопрос, нет, да? Мы, мы сейчас. У меня нет у тебя никакого предложения. Uh -huh. Я тебе не предлагаю ничего делить. Ну, подожди, мы же знаем друг другу 5 минут. Да, понимаю. Я пытаюсь с тобой установить вообще какую-то коммуникацию, насколько ты мыслишь со мной в одной плоскости, насколько мы с тобой взглядами, ну, похожи. Ну, ты скажешь, слушай, чувак, это, это просто грабеж. Я не согласен. И это будет твоя позиция, она будет твоя и правильная для тебя, правда? Mm -hmm, и здесь нельзя будет сказать, слушай, ты там, там мудак конченый, оставайся своими змеями, пауками, я нахер отсюда пошел. Нет, это уважение, это твое мнение, ты мне ничего плохого не сделал, и я тебе. Поэтому я даю свою позицию, я говорю. Если я вложу 90% сюда, в этот бизнес, ну вот не именно вот в этот салон, в развитие других салонов, uh -huh. а ты вложишь 10, арифметически мы с тобой должны делить прибыль 90 на 10. 90 мне, 10 тебе. Правильно? Правильно. Отлично. Выдавили <смех> из питона утреннего кролика. Дальше. Андрей же что-то должен зарабатывать, ну нахера ему такой вот ну, там, пассажир в виде меня, который приехал, залез на вот этого худющего осла и говорит, «Эй, да, поехали, куда тебя блядь, давай туда, давай сюда». Конечно, ему такой пассажир не нужен, но он за это должен что-то получать. Теперь приходим к семе. 10% ты получаешь дополнительно за свои компетенции, за бренд, за то, что ты вообще крутишь педали. Mm -hmm. Это безусловно. Предположим, ты поставил план по прибыли 200 тысяч, но сделал всего лишь 100. Uh -huh. Ты э, не оправдал мои ожидания, но это ну, не оправдал и не обязан, потому что ты там, не, там, не самый близкий мне человек, и uh -huh. я тебе. Uh -huh. Но результат же какой-то есть. Я говорю, ну окей, забери 10 процентов, как ни крути, даже 60 тысяч, если заработал, забери свои 6 тысяч. Uh -huh. Меня интересует ну, то, что ты мне обещал сделать. Да. Ты мне обещал 200 да. прибыли. При достижении прибыли в 200 тысяч ты получаешь дополнительно долю в бизнесе 20%. Mm -hmm. Вот насколько для тебя такие условия будут приемлемые? Мне просто нужна обратная связь. Вполне самом... себе приемлемый, потому что я в себе полностью уверен. Если мы договоримся о чем-то, я это сделаю. То есть ты готов работать 70 на 30 при идеальном раскладе, но при этом ты готов проглатывать даже моменты, где у тебя будет 80 на 20. Ну, И ты думаю... не будешь говорить... И не будешь там, у тебя внутри никаких не будет колебаний, диссонанса что, типа, какого хера, этот мужик, блядь, пришел, дал бабки. Я его больше не вижу, он ничего не делает. Еще мне там иногда там, смс-ки отправляют, говорят, а что, где прибыль там угу. да? Не, ну пару месяцев в любом случае придется поработать над этим, а потом уже через месяц 3-4 поставится бизнес полностью. Я рекламой шикарно занимаюсь, мы лучший топ вообще один по рекламе, мы везде, на баннерах, билборда в городе. Я, не, так я что? не против. Я про твое внутреннее ощущение. А нет, внутреннее ощущение в порядке. Нет, ну, нет, нет, справедливости. Если понимаешь? эта сумма ваших вложений будет большая, и я буду доволен тем, что я вот имею, ну, как сказать, вот это хорошая студия в Уфе там, условно там, или на или там, или там, если, вот таким таким вот ремонтом, ну, миллион там, три -4. 4 миллиона открыть Это оборудование, студию? реклама. Сколько такая студия будет давать там, там, там, там, там, были месяца, когда у нас прибыль 200 тысяч была. Нет, давай будем реалистами, давай не 200 говорить, я так понимаю, 200 Сколько? у тебя в декабре, в январе. Нет, в среднем по году у тебя в месяц. Сколько? В, а, за год? в среднем а, за год миллион двести, миллион двести. Миллион двести у тебя, ну, сто двадцать, меньше сто тысяч, сто тысяч прибыль. А нужно вложить три, ну, так в такую пример, ситуацию, да. Окупаемость получается три года. И это ты будешь разрываться на другую. Тебе вообще нахер надо. Я бы вообще в твоем месте не парился, честно говоря. Я бы вообще не шагал бы в ту сторону, а да? тебе процентов. Тебе вообще нахер. Это микробизнес. Тебе надо сделать крутой большой бизнес. Ну... И зарабатывать не 100 тысяч в месяц, да? а зарабатывать лимон минимум. Я думаю, что мы займемся всей одеждой, потому что каждый из нас художник-дизайнер, и будем продавать одежду. Так займись этим. Зачем а, я уже удисти? занимаюсь. У меня уже коллекция ну, продалась. Давай мы, тебе, давай мы тебе поможем. Я подарю вам подарочный. сертификат подарочный. Ну, а можете разыграть его. Зачем ну, не подарю? вам, разыграйте например, а, давай в займем. этом ролике. Где у тебя бархло? Давай мы а, Значит, вот. Будет вот такая коробочка красивая. Кто снимает? Ну. Тут, получается, мы положим крем. Вот такую баночку. Это что такое? Это крем для заживления татуировки. Который сделают здесь у Андрея. Да, да. <смех> а можно не у тебя? А, не, не лично у меня тут вообще вот список наших ага. услуг. Каждый мастер. Ага. так сертификат? Подальше... Да, подожди сертификат. Круто, как выглядит. Блин, это... бархатистая бумага. Как я вот это все пони... Руки убери грязные. На ку он будет. Это я дизайн делал. И вообще я очень... Уч... Что? На ку сумму он будет? А, 5 тысяч рублей. Блин, класс. Ну что, вот розыгрыши ну, никак не отпускают нас? Толстовочка еще. Толстовочка. А, еще и толстовочку <смех> ты да, хочешь да, подарить? Вот О, такая. О, толстовка. Татарский ну эдишн я называю, потому что у нас золотая вышивка, очень ярко блестит. Смотрите, вот такая вот штукенция. Блин, подожди, давай мы разыграем два подарка. Хорошо. Разыграем коробку вот с этим кремом с сертификатом на 5000 рублей угу. и разыграем вот такую вот толстовку. Как называется? Калашников Tattoo Family. Разыграем два приза за комментарии с вас. Внятный комментарий, стоит ли, как вы считаете, стоит ли мне вкладывать бабки в тату-салон? Насколько вообще вот этот бизнес... Безопасно безопасен для инвестора. Вообще, насколько это, в общем, ну, вот, у меня нет однозначного там понимания. Но у меня есть, честно сказать, но ну, вот стопроцентного нет. Не хочется вложиться в такого классного, открытого, крутого пацана, как Андрей. Но с другой стороны, блин, меня останавливает то, что блин, давай мы лучше с тобой проект какой-нибудь замутим в Казани. А? Блин, я тебе точно говорю: тебе не надо никуда идти, никая Уфа, никая Ульянус там куда-то хотел. Тебе, блин, вот этим надо заниматься. Давайте займемся. Короче, у нас, видите, неожиданное развитие, вот это вот поворот, да? то есть мы попробуем с Андреем посчитать развитие одной из его направлений у нас здесь в Казани, потому что бизнес-акселератор предусматривает, в том числе, постоянную съемку, что происходит с деньгами, угу. как там выплывает неуплата, я в Уфу ездить не буду точно, то есть, ну плюс, мне кажется, Бизнес основан на человеческом капитале, особенно вот на твоем, он нуждается в постоянном контроле, именно в твоем. Ну ты молодой еще, тебе нельзя это все отпускать. Но ну, успеешь ты это все отпустить... Так, крылья расправились, сказать, Уфа, там, Москва, там, еще там, Нью-Йорк, это все будет. 25 лет я, ну я 25 лет, пять лет, блядь, что ты заговорил с вами, Когда врать начинаешь, сюда заговариваешь. Ну ладно, врать не буду, скажу, как есть. 25 лет я уже гонял, конечно, на e-mail, на черном новом. На самом деле? Да, да, У Я был крутой бизнес. Ну я уже тогда, ну, то есть там, так, по случай... По случаю поднялся, скажем так. Я просто 6 лет назад в Казань только переехал. Откуда? А, из Узбекистана. А, да? Да. Я вот сейчас еду в Казахстан. И в Киргизию. Я сам в Киргизии родился, видишь? Вот, тоже еще один чурка сидит. Так-то мы втроем получаемся. <с> Ладно, а, все хорош а, ржать. Мы удаляемся, берем паузу, ждем ваши комментарии, два приза на кону. С вас мега активность внятная без вот этого. А, да, вот с этим. Это лайк, like, подписка, комментарий. Вот Инстаграм, ребят, вот, вот сюда, вот сюда, долбаните. Напишите, какие они крутые. Вообще спросите цены, по которым они ремон... Ой, ремонтируют, хотел сказать. Делают татухи Или сводят на самом деле. Вообще думайте. Или пересек. Все, до следующей недели. Был ваш бизнес-акселератор. Пока.